Ассаляму алейкум ва рахматуллахи Сегодня мы проходим предмет фирх И именно будем изучать хадисы Связанные с видами поклонений, с видами айбадатов Это первый урок Мы будем изучать именно хадисы Которые охватывают разделы фикха Или часть хадисов Или часть хадисов мы будем изучать То есть не полностью хадис а Будем самую соль хадиса брать для того, чтобы его можно было выучить и применять в жизни. Итак, бисмилляхи ар рахмани ар Раздел у нас называется, первый раздел называется Ат-Тагара. Прежде чем зайти в намаз, например, в молитву, человек должен обладать ат Что же такое ат Давайте посмотрим. ат это чистота. И очищение. Чистота и, очи... и очищение. Понятно, да? Чистота и очищение. Это называется тагара. У нас говорят слово тагарат. Это взято от слова от тагара. От тагара. Здесь имеется в виду чистота сердца, тела, места, одежды. Чистота. Тагарат ахляк тагарат уль-ахрайда, тагарат Понятно, да? Вот это тагара, очищение и чистота. Чистота от, к примеру, от ширка, от ширка, мы должны очищать свои сердца от ширка, от грехов, всякие греховные поступки, от нечистот, нечистоты, наджаса, мы говорим наджаса, нечистоты. Это уже здесь имеется в виду тело очищаем, места, где мы молимся, одежду от нечистот. Дальше «показуха», например, «рья», тоже нужно очищать свое сердце от «показухи», потому что это малый ширк, а «рья», «ширк», также скверный нрав, скверный нрав, от всего порочного, порочные дела даже языком, кто-то ругается, матерится, это порочное все. Мы должны очищаться от всего этого, понятно, да? И сейчас вот будем брать хадис, именно связанный с сердцем, сердцем. Чистота сердца на первое место у нас, на первое место у нас ставится чистота сердца, тагаратуль кальб, понятно, да? Итак, хадис атумар обнл хаттаб, да будет доволен им Аллах, который сказал: я слышал как посланник Аллаха, салля Аллаху алейхи ва саляма, говорил, поистине все дела по намерениям или по намерению. Там разные приходят риваяты, сообщения хадисов, где-то сказано по намерениям, а где-то сказано по намерению. И каждому человеку будет воздано в соответствии с его намерением. И тот, чье переселение было к Аллаху и его посланнику, то его переселение, гиджра, будет засчитываться как гиджра к Аллаху и его посланнику. А тот, кто сделал переселение ради мирского или ради женщины, чтобы на ней жениться, то его гиджра будет засчитана для того, ради чего он ее сделал. Какой великий хадис. Итак, мы возьмем часть этого хадиса для того, чтобы мы его запомнили и жили вместе с ним. Атумар Тумар хаттаба да будет доволен им Аллах, который сказал. Я слышал, как посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи вассаляма, говорил, поистине, все дела по намерениям. Все дела по намерению. Этот хадис приводит Имам Аль-Бухари под номером 1 и Имам Муслим под номером 1907. 1907. Давайте же посмотрим, как это по-арабски. Как это пишется по-арабски. Ан Ан Умаро Бниль Бниль Хаттаби, рады я Аллаху, анху, каля. Смотрите, ан умара, бниль Хаттаби, рады Аллаху, анху, каля. От умара, сына Хаттаба, Да будет доволен им Аллах, который сказал. Анумар Умара бнил-Хаттаби, рады Аллаху ангу, Каля, сказавшему». Кто же такой Умар? Умар – сын Аль-Хаттаба. Умар бнил-Хаттаб – это Абу Хафса. Абу Хафса у него кунья. Абу Хафса, он был вторым халифом после Абу Бакра. Вторым халифом после Абу Бакра и правил 10,5 лет. Правил с половиной лет, пока его не убили. Умер в 23 третьем году по хиджре. Умер в 23 третьем году по хиджре и похоронен рядом с пророком Мухаммадом саллилллаху алейхи вассаляма, а также с Абу Бакром рады Аллаху ангу. Анумы рабниль хаттаби, рады Аллаху ангу каля. умара сына аль хаттаба, да будет доволен им Аллах сказавшего. Самяту, са мерту самету расуля логи расуля логи саля логу алеи васалема васалема я кулю. Я кулю. Самету расуля логи саля логу алеи васалема я кулю. Я слышал самету. Самия. А. Слово самия а» это слышать. Самия. А. Самия ту, я услышал. Я слышал, Умар бн так говорит. Я слышал, как посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма говорил, Расул Аллах, я слышал посланника Аллаха. Саллиллаху алейхи вассаляма, да благословит его Аллах и да приветствует, который говорил. إنما إنما إنما الأعمالو الأعمالو الأعمالو الأعمالو إنما الأعمالو Биннияти, вот эти три слова нужно запомнить и выучить наизусть. Инна маль биннияти поистине. Иннама это поистине. Аль амалу все дела. Биннияти по намерениям или связанные с намерениями. Инна маль амалю биннияти. Инна ма, инна ма поистине. Инна ма, инна ма. Это когда мы с вами будем изучать арабский язык, там есть такой предмет, баляга называется. Что же означает такое слово «иннама»? Это предмет баляга разбирает, хаср. И говорит, что это хасар. Это означает, что все дела, они связаны с намерениями. То есть невозможно сделать какое-то дело без намерения. «Иннама ла амалю биннияти Впереди слова армаль стоит алиф Алифилям Алиф здесь все охватывает, все дела. Аль армалю означает все дела. Понятно, да? Аль армалю – это множественное число от слова «ал -амалю». аль армалю. Аль Давайте напишем. Аль армалю. Амаль. Амаль. Амаль – это дело. Аль армалю. Аль -амалю». Это дело. Аль-Амалю это дела. Аль-Амалю это дела. Дальше переходим на би. Би это харфульджар. Харфульджар это также наука есть такая. Аннахву. И мы проходили это уже, когда мы проходили главу Хуруфульджар. Именно вот эта буква Ба мы как раз ее изучали. И здесь бинияти. С намерениями. Или по намерениям. Би. Это харфульджар. Если она приходит перед каким-то словом, то это слово означает «исм». Никогда би не придет перед глаголом. Никогда. Вы не увидите би, чтобы приходила перед глаголом. Оно именно придет перед именами. Только перед именами. Это мы проходим по науке аннахву. И когда приходит «би», то после него имя заканчиваться будет на «касру». «Биннияти». Никогда вы не скажете «биннияту», «биннията». Понятно, да? «Иннамаль амалю биннияти». Или в слове «бисмилляхи». Мы же говорим «бисми». Мы не говорим «бисму», «бисма». «Бинниятин». Переходим на следующее. «Биннияти» значит «анният». Что такое аният? Это множественное слово женского рода. Потому что на конце ад. Ад, алиф и та» Это признаки множественного числа женского рода. Запомните, где вы увидите ад, атун, атин. Вот это алиф и та. Это признаки множественного числа женского рода. Муслиматин, конитатин, абидатин соли СОЛИХАТИН, СОЛЯВАТИН, АТИН. АТИН – это означает, что это слово женского рода и во множественном числе, запомните. А би, аният, значит, АННИЯТ произошло от слова АННИЯ, АННИЯ – намерение. Давайте посмотрим, давайте напишем это слово АННИЯТУ, АННИЯТУ, АННИЯТУ – это НИЯ. Намерение в единственном числе. И даже в других рифаятах пришло хадиси «Иннамаль армалю бинния». Поистине все дела по намерению или связанные с намерением. Так ведь? Понятно, да? Итак, «Иннамаль армалю бинния». Запомните эти слова. Поистине все дела по намерениям или связанные с намерением. Ни одно дело мы не можем без намерения сделать. Хочу прочитать Куран. Хочу взять Куран в руки. Перед, перед тем, как взять, у меня намерение. Хочу пойти омовение сделать. У меня намерение. Хочу намаз читать. Намерение. Хочу помыться просто даже. Гусуль взять. Или зубы даже почистить. Намерение. Везде на все намерение. Хочу покушать. Намерение. Везде не должно быть. Везде, везде, везде. Никак невозможно сделать какое-то дело без намерения. Понятно, да? Итак, Инна Маль-Амалю Нияти. Этот хадис, ученые говорят, он является треть ислама. Треть ислама. Треть, одна третья. Кто-то говорит одна четвертая, кто-то говорит одна пятая. Большинство ученых сказали, это треть ислама. Охватывает треть ислама. Этот хадис, он заходит во все двери. Во все двери. Потому что любое дело, как мы сказали, особенно Айбадат, поклонение, у нас все с намерением связано. Значит, величие, величие этого хадиса очевидно. И его нужно выучить. Мы с вами просто взяли часть хадиса. Потому что на первом этапе Нужно хотя бы часть хадиса выучить, знать кто передает, кто передал этот хадис, где это приводится и хотя бы передать суть этого хадиса. Этот хадис основа всей религии, смотрите. Смотрите, что говорят ученые, что это основа всей религии. И во всех делах требуется намерение. Во всех делах требуется намерение. И он, этот хадис заходит во все двери, во все двери, Итак, сегодня мы с вами прошли хадис Умара рады Аллаху Ангу, который сказал, Аля, самяту Расуля Аллахи салля Аллаху алейхи ва саляма якулю иннам Этот хадис привели имам Аль-Бухари под номером 1. И имам Муслим привел этот хадис под номером 1907. 1907. «Аркалавфикум». وجزكم الله خيرا خيرا الجزا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك